Столы поворотные наклоняемые, тип 50-50, предназначены для деления на части, кругового фрезерования, установки углов, сверления, торцевания и выполнения подобных операций на фрезерных и прочих станках. Широкая линейка размеров включает в себя столы с диаметром планшайбы от 160 до 500 мм. Передаточное отношение червячной пары 1 к 90 и не зависит от размера стола. Большая цифра обозначает количество полных вращений рукоятки, которые повернут стол на один полный оборот. Отсюда вытекает, что одно вращение рукоятки произведет поворот планшайбы стола на 4 градуса. Планшайба стола проградуирована для вращения на 360 градусов с делениями в 1 градус. Лимп размечен делениями в 1 минуту, а с помощью нониуса можно получать точность 10 секунд. Планшайбу стола можно наклонять и фиксировать для работы в любом положении в диапазоне от 0 до 90 градусов. Фиксация производится двумя гайками поворотом их по часовой стрелке. Лимп показаний наклона размечен в 1 градус. С помощью нониуса можно получить точность 2 минуты. Для облегчения деления можно воспользоваться комплектами делительных дисков. Количество частей деления и применяемость по размерам столов указаны в таблицах паспортов к дискам. С помощью переходных фланцев на столы можно закреплять токарные патроны. Сначала фланец прикрепляется через сквозные отверстия к патрону,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 В вертикальном положении планшайбы заготовку можно центрировать задней бабкой. Сквозное отверстие в планшайбе имеет конусная часть с конусом Морзе. Сюда с необходимой точностью можно установить центрирующие зажимные приспособления, а также измерительные приборы.